Привет всем автолюбителям и подписчикам автомобильного портала Drom.ru. Сегодня у нас продолжение эпопеи с Волгой, как мы уже говорили, любой может написать и сказать, что вот он хочет покататься, к примеру, с Волгой, со Шкодой, без разницы, если машина будет достаточно соответствующая этому всему, то есть, понятное дело, что если напишут ну, на столько вот десятки, мы скажем нет, чтобы не тратить свое время, но если машина будет интересная, как вот этот автомобиль, то почему бы и не покататься. Свою в всем привет хочу рассказать за свой автомобиль любимый который я приобрел примерно лет шесть назад в связи с этим я установил в него очень интересный двигатель, как вы видели все, один GZ GTE турбированный, 280 лошадей своих стандартных. Вот. Ну как вы все видели, что при стартах с этим двигателем не хватает зацепа и невозможно с кем-то либо попробовать эту мощность. После этого по совету ребят, подписчиков приобрел мост от Mazda Bonga, который имеет блокировку и пару 4.1 то есть уже даже в комплекте с ними дисковые тормоза вот после этих установок можно попробовать с кем угодно стартануть кто желающий есть можем заехать хватит издеваться Здрасте. ну хватит сколько у тебя подписчиков говоришь 3000 задумалась я клевая и красивая Хочу посоветовать вам отличный способ, как сэкономить деньги в современном мире. Это кэшбэк-сервис. Кэшбэк-сервис позволяет вам экономить деньги за покупки, которые вы произвели в интернет-магазинах. Мегабонус – это надежный кэшбэк-сервис, возвращает до 40% с каждой покупки. У мегабонуса очень удобный интерфейс. Когда вы заходите на Алиэкспресс, к примеру, вы сразу видите рейтинг продавца, насколько он добросовестный, насколько хорошо он отправляет вовремя покупки, вы это все видите сразу, и тем самым вы не наткнетесь на плохого продавца, который вам либо не Отправить, либо отправлять будет долго. Плюс вы сразу видите кэшбэк, который вам вернется. Кстати, кэшбэк зачисляется моментально, практически после покупки. Также у Мегабонуса есть двойной кэшбэк для новых пользователей AliExpress. Он составляет 9,8%. Когда вы только зарегистрировались и делаете первую покупку, вы можете его использовать. Сервис работает по всему миру. Вы можете выводить деньги на банковские карты, на Kiwi кошелек, на Яндекс кошелек, просто на телефон. Также у сервиса есть приложение для iOS и для Android Market. Мегабонус – надежный кэшбэк-сервис. Возвращает до 40% с каждой покупки. Максимально удобное расширение для браузера. Проверьте сами. Пользоваться расширением легко и удобно. Это просто магия. Один раз установил, зарегистрировался и забыл. Делаешь покупки как обычно, а Мегабонус начисляет кэшбэк с каждой покупки. Кстати, кэшбэк начисляется мгновенно. Более 1400 популярных интернет-магазинов. AliExpress, Gearbest, Essest, Booking, Banggood буква Е, связной, МВД и многие другие. Специально для наших подписчиков Мегабонус сделали уникальный промокод. Промокод дает вам 31% кэшбэка дополнительно, если вы перейдете по ссылочке в описании, но этот промокод будет доступен только первым 10 пользователям, которые успеют им воспользоваться. Я вам еще раз напоминаю, ссылка на промокод и Мегабонус в описании. И Короче, у нас есть дело к себе. мы взяли знаменитую девушку, у нее 3000 подписчиков в инстаграм, можешь прокатить на Волзе? Конечно, без таких подписчиков все сделаем. 3000 подписчиков, надо каждого прокатить, чтобы удивить. Сначала хотя бы меня, я очень хочу. Садись. <связь> Прям уже? <В> багажник. <связь> как обычно, что ли? Чтобы почувствовать все перегрузки. Я так не готова. Oh, that's a nice Да, надолго ли? Ну, сегодня может катать хотя бы один видос? Полностью. Посмотрим. Может, один раезд хотя бы полностью. Сколько сил сейчас? Я не знаю. Сил 200, наверное, есть. Расчет может. Ну да. Конфиг какой? 16. 1, 750. Четырехдроссельный впуск. Распредвалы. Вот какой двигатель. 11.2, фаза 318. Цельный толкатель. опана 32 на 27 на марочные. после установки этого двигателя как известно стало не хватать зацепа родной мост одним колесом буксует невозможно никак тронуться нигде а зимой так вообще проблема где-то тронуться в горку где-то что-то там переехать суров какой-то одно колесо с такой мощностью вообще никак не едет невозможно на этом поехать поэтому вот приобрел а задний мост с блокировкой по совету подписчиков. Волга была с завода с двигателем американским край стояла, которая имела 137 лошадей. Я уже в ранних видео говорил, двигатель подошел, замена ГРМа, полетел насос ГУРа одновременно, там подходила замена ГРМа, и все это выходило в очень большую сумму. Но это было лет пять назад, по-моему, если не ошибаюсь. Там цены на GZ были не очень дорогие, в связи с там доллар невысокий, и доставка была с Владивостока небольшая, и поэтому решил на эти деньги приобрести атмосферный GZ. У меня сначала после стоял после Крайслера атмосферный GZ. Думал, хватит, наивный, как всегда, этих 200 лошадей. Но нет, покатался на нем, понял, что не то, все равно не то. Не сильно далеко он ушел от Крайслера, там, с места, с разгонах. И решил поставить вот турбовый двигатель от Toyota Mark II. Маза перегрели, была бешеная скорость. А я Опять моя? На, на атмосферном GZ, который первый был установлен после красерского двигателя, была, была коробка автомат. Мне показалось, что автомат сильно очень тупил, на разгонах падали секунды. После этого все-таки созрел я на приобретении этого двигателя, один GZ GTE, который турбовый. Но уже без автомата и решил попробовать после автомата, как этот двигатель поедет на механике. После установки механики все шикарно, двигатель поехал, все ускорение чувствуется, все, но слабым звеном стало сцепление. То есть сцепление при, при хороших отжигах сразу оно не держало, начинало дымить, вонять и в итоге быстро выходило из строя. На сегодняшний день я понимаю, что зря я это сделал, конечно, на механику. Многие ребята и дорабатывают автоматы и ездят на, на автоматах еще и быстрее, чем даже на механике. На этих всех переключениях не теряют ни турбина, не падает, ни скорость, ничего. Вот я теперь, вот у меня в мыслях, после замены заднего моста попробуем, наверное, перейти на опять на автомат. Коробка на сегодняшний день стоит а, механика а, Toyota Supra в 80-м кузове, которая шла с, а, с, с атмосферным двигателем 2 gzge ge 58-я, да. Вот у нее слабое звено, а, сцепление, все, коробка держит эту мощность, переваривает, все хорошо включается, ничего не отрыгнуло еще, не держит, на сегодняшний день не держит сцепление. Сцепление, как бы, сегодня для меня это проблема. Какое бы я не заказывал, ставил, ну, оно... Нет, не помогает ничего. И поэтому все-таки решил я перейти на автомат. И многие советуют ребята по своему опыту, которые ездили на механике, на автоматах, сказали, доработай автомат стандартный этот к этому мотору, который шел из завода, и будешь радоваться езде. Сейчас запихаем побыстрее, надо поедем домой. Предлагаю новую рубрику в канал. Короче, кто выдержит час катания по городу на тазу без наушников, без затычек, тому что-нибудь дарить, потому что он финиширует, а я его слышу, кого-то он рядом стоит. Это это жестоко. Вот слышишь, они там начали ехать. До нас отсюда 600 метров. Я слышу, что он еще не нажал газ на всю. Это это очень жестоко. Вот, поехали. в итоге чем контрол да, ну я там допогнал да, может постоянно полтора на два но я что-то когда с какими поехали я, я как ни сигнала не, не услышал не видел что-то и вообще ничего не понял. в ту все... сторону вот с места вы заехали кто победил а, с места я сильно да, не знаю что-то как-то если на вы не обратим внимание было, вообще вы... не слышу не знаю когда Корпус переключать на, 30, 30, 30. на сколько ты отстал в ту сторону с места на кузов точно уехал тазы а -а -а. валят валят После установки мотора казалось бы, что там заменил двигатель и все. Да? А одни тут-то было. Поставили двигатель, двигатель на порядок немножко там тяжелее, э, стандартно было, начала подвеска проседать. Пришлось переднюю подвеску э, через друзей. Друзья привозили мне усиленные пружины, еще со, с, это, со старых автомобилей как это, победа. С нее привозили пружины, ставили. Вот те пружины с победы, начали держать там два раза толще виток, и они мощнее. Переделал переднюю подвеску, соответственно, после подвески, когда все заработало, не стало хватать тормозов. Тормоза стандартные, они вообще никакие были, они овощные, они дымили, а машина не останавливалась. То есть даже если не устанавливая этот двигатель, который турбовый, мощный, тормозов заводских, стандартных, их даже для стандартного мотора, для ее родного, который был с завода, их не хватало, тормозов никак, никакие были. После этого доработались тормоза, заменились эти машинки в колесах, суппорта от Honda. Все начало работать, все машину вообще не узнать кардинально после всех доработок. Заводская машина бли, бли, даже рядом не стояла близко по сравнению с этой, которой все переделано. Странная вещь, время удивительная штука. Когда ты молодой, у тебя полно времени, разбрасываешься им налево, направо, пару лет туда, пару лет сюда. А потом становишься старше, и вдруг, господи, сколько мне осталось 35 зим? Только подумай... Последний Волга это Волга Ресталлинг, которая шла последняя, уже и больше не существовало после этой машины. Уже стоял рестайлинговый салон, э, мягкая панель, новый тоннель, новые сиденья. Короче, ну уже последняя рестайлинговая машина была вот с таким красивым салоном. Больше всего тут на салон люди ведутся. Они не верят, что это заводская торпеда. Мотор поставил, соответственно, поменял щиток приборов. Поставил от того же mark 2. И он здесь стал, как будто э, японцы делали его специально для волн, стал как родной. Смотрите снова на что, да? Опять это что Менеджер Андрюша у нас отлично камеру прицепил. Под ошибкой Ну чуть наклон, да, вперед. А, а что ключа на 13 нету? Вообще, вообще а даже не заворот. У реально. тебя нет ключей тоже. У меня на 10 есть. На 10 у меня тоже. А какой килограм? Первый. А, полтора. Нет, не ну, у меня у меня вообще полностью. 100, 100. 100. 100. 100. 100. 100. Только стейч 1. Одна прошивка и все. Вы писали, стейдж. что две трубы это значит стейч 3. Ой. Ну комментаторы лучше знают, Нет. Конечно. Да, две трубы это стежь 4 уже. Две там и две тут. О, это стей 4. Да, 4. Да, 4. Да, 4. Каждый по стейджу. Ты определись ты за вак на... или против? Я за интересные автомобили в первую очередь. Я вижу, что Волга может порвать шкоду, но, э, скажем так, либо определенные нюансы этому мешают. Либо переключение может чуть медленнее переключается владелец, либо просто он тяжелее меня. Вот сейчас попробую То есть мы просто снизили вес и плюс, возможно, я получше попереключаюсь. Сейчас проверим. Мы ездим с разных старостей, 70 шкоды, в шкоде сильно мало, а 80 волги сильно много и как бы в этом в принципе проблема. Поэтому сейчас попробуем с вот 90, ну что, 4000 оборотов, нормально вроде, должна поехать. Я старался порвать вак как мог старался прям очень сильно почитал комментарии ребята все пишут в основном стандартное решение для Волги типа volvo мост у меня работает друг в автозапчастях по иномаркам с ним сели посмотрели на этот volvo мост запчасти так что пришли к выводу что эти volvo мосты они очень старых выпусков на них это очень трудно будет запчасти найти, в случае чего, там даже те резинки на суппорта, пыльники, там колодки. Это уже прошлый век. Дальше, это по поводу волевого моста. По поводу подвески тоже писали в комментариях. От Задняя заднего подвеска Toyota Mark II, независимая. Вот, я ее тоже не буду ставить. Почему? Да, она хорошая, она устойчивая, там автомобиль становится другим. Но у меня кузов очень в хорошем, в идеальном состоянии. Не хочу его пилить. И поэтому ставить, если подвеску от Mark II, нужно половину вырезать днища, половина вырезать ланжеронов, чтобы она правильно стала. Короче, надо портить кузов. И поэтому было самое оптимальное решение поставить мост от Mazda Bongo, который практически становится болт на Волговскую подвеску, и минимальными переделками мы получаем все, те же дисковые тормоза, блокировку и все соответствующее к нему. Вот поэтому я решился на этом моменте остановиться. Напишите в комментариях, кто хочет за мной заехать после установки моста с блокировкой. Если у тебя не больше 300 сил и монопривод, то приезжай, будем с тобой гоняться.